Здравствуйте, с вами Руслан Нагарнюк из Школа Боя Улей. В этом уроке мы покажем технику для отработки контрдействия. Рабочее название этой нашей техники принял, отдал. Мой партнер наносит удар лапой от плашня, медленно. Я принимаю на блок, горшу корпусом, и когда его рука возвращается, моя рука как будто прилипает к его лапе. И она наносит удар и в эту лапу, и сюда вот так. Вот. Мой партнер может наносить прямой удар снизу, сбоку, голову, корпус, все равно. Моя задача та же. Я могу, я принимаю, я даю или передний, или задний, все равно тоже. Хочу обратить ваше внимание, что отрабатывая, не стойте просто на месте, вот, бросайте руки. Двигайтесь, как будто это бой. Мой партнер любым ударом может нанести удар в любую часть моего тела. Я делаю блок, принимаю и отдаю уже по лапам максимально быстро. Моя задача так ударить быстро, чтобы после его удара набить, он не успел его поставить. Ну, как бы, задача. Там уже как получится меня партнер атакует любую часть тоже тела моя единственная задача это универсальный блок и хороший быстрый удар в ответ лапы он держит лапу он сразу две ставят лапы Куда я ударю, он тоже не знает. Мой партнер атакует меня лапами. Только бить он уже может и торцом, может плашмя бить, как угодно. В любую часть тоже. Я блок и быстро отдаю лапы. Он просто выставляет две лады, Я могу в прямую ударить. Он немножко их содержит как бы под вот, таким легким углом вот так держит. Чтобы здесь и прямой прошел, и круговые удары были. Поэтому и двигаемся свободно как в бою. Вот так. Свободная атака моего партнера, он может атаковать или рукой, или ногой. Я могу отвечать после приема или рукой, или ногой. На один удар я отвечаю, один удар, липучка, липучка передней рукой. Мой партнер наносит любые удары, что передней, что задней рукой. Я отвечаю только передней, принимаю и отдаю ему или в плечо, или в подставочку задней руки. Следующее упражнением тоже партнер атакует меня ногами в любую часть тела. Я принимаю и отдаю ногами в любую часть тела. А он уже старается ставить тоже бок. Мой партнер делает один удар, и я тоже уже отдаю по этой же траектории. Но если он делает двойной джеб медленно, да, я раз, я нарываюсь. Поэтому, чтобы не нарваться, у нас есть такое маленькое упражнение. Мой партнер наносит быстро удар и оставляет руку. Я принимаю, я раз, принял, и уже вхожу со смещением немножечко. Раз, сюда, сюда. партнер носит двоечки передней рукой двойной или передней задней моя задача входить только после передней руки если я хожу он наносит сюда я буду ходить левой мне желательно вот как бы сюда смещаться чтобы не нарываться на туру если он будет э, бить сейчас передней рукой и мне вот ну, пошло вот сюда сюда заходить то стараться чтобы если эта рука летит, то это ожидать удар, ну, естественно, или же это уже перекрывать, возможно, тот удар. Ну, как правило, если рука нанесла и возвращается, если не возвращаться, то, ну, бывает, успеваешь хорошо опередить вторую руку. очень редко наносит там такие двойные удары. Какая здесь особенность вот этого двойного удара? Если я буду бить раз-два, то партнер очень легко успевает после первого сразу же войти э, ударить мне. Но если я ногу бросаю легко, а потом он ставит защиту, соответственно вот я бросаю ногу, он ставит защиту, и я, опуская, уже знаю, как провести второй удар, чтобы обойти эту защиту. Это по скорости очень довольно-таки хорошо получается. Вот сейчас покажу. Или же этом, э, без постановки ноги. партнер атакует меня сейчас ногами, двойной удар, а я должен войти руками. Поехали, вот видите, не получается, потому что если он наносит удар, сознательно, я сделаю блок и сразу же вхожу, он легко поражает меня. что в этом случае надо делать. Я принимаю удар, бери, и я вхожу с таким же коленом, то есть Колено, как минимум, обеспечивает мне защиту от э, а, нижнего удара корпусом а, или по ногам. Ну, поехали. Когда нога висит, не успеваешь немножко. Она мешает дальше провести удар. Мой партнер отопает меня руками. Тоже двоечки может делать. Я гашу и наношу ногой. Здесь очень хорошо срабатывает техника, когда меня бьют. Я гашу и сразу же как бы, корпус немножко уходит, а нога встречает. Лучше, когда вы наносите да, в корпус или в голову, потому что в ногу, если наносят, можно ну, он может снести вас. А в корпус вы как бы его оттолкнете или сами оттолкнетесь. партнер атакует меня свободно. Рука, нога. Или нога, рука. То есть по-любому атаке должна быть задействована и рука, и нога. Я отвечаю только ногами. На любую атаку моего партнера, который начинает рука-нога, или нога-рука, я отвечаю только руками. Итак, сейчас мой партнер может делать любую атаку. Руками несколько ударов. Там, два, три, 4, 1. Ногами. Смешано руки-ноги. Все равно как. То есть он работает первым номером. Э, свободная атака. Я работаю вторым номером. Тоже принял и отдал. Или рукой, или ногой. Первая ошибка. Она касается работы и рук, и ног. Мой партнер делает удар, но неправдоподобный, как бы не соответствует дистанции. Он как бы отрабатывает, он меня атакует сейчас и просто бросает. Нет, желательно, чтобы атакующий старался доставать. Соответственно, вторая ошибка. Защищающий тот защищается, а у нас уже баф, он тоже должен стараться все-таки достать, коснуться хотя бы партнера, сказать. Второй момент, когда меня партнер атакует, я очень жестко принимаю, и как бы это меня сотрясает. Эта тема принял, отдал, бока, немножко гасить надо все-таки, я повторюсь. Нет, и это следующая ошибка. Иногда ученики сильно увлекаются и а, путают немножечко техники. Вместо того, чтобы принял и отдал, они делают сразу же опережение. Это нет, нельзя опережать. Ну, в отработке этой техники. Или же наоборот, он принял удар, удар рука ушла, а потом отдает. Тоже большая пауза, тоже плохо. То есть здесь должно быть как раз своевременно. Рука пришла, принял, возвращается, снимешь, также входишь. Ну, также соответственно нога. Да. Это общая тоже ошибка, касается рук и ног. Желательно начинать так, чтобы у вашего партнера все-таки немножко получалось. То есть вы Изначально можете встать на новую эту технику отрабатывать и сразу же очень быстро бить. У него ничего не получается. ну смысла и толку от этого упражнения нету Начинайте так, чтобы у него все-таки получалось. Немножко медленнее начните. Потом он уже приспособится немножечко. И вы можете увеличивать скорость. Вот это очень важно. Работать на партнера, чтобы у него получиться. получилось. У него техника станет лучше. Соответственно, вы тоже станете лучше. Отрабатывая эту технику, темп э, вашей контратаки, вашего боя значительно увеличится. И соответственно э, у партнера вашего ну, или у противника э, пропадет желание вас атаковать, если вы всегда после его атаки всегда будете его контрадействовать Мало того, когда вы заряжены на принял отдал, вы четко рассчитываете вот эту дистанцию, принял и сразу же отдавать. То есть шанс на то, что вы попадете в него ну, намного выше, чем просто если вы будете блок, потом атака. Это очень тоже важно. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Преимущества, э, новые какие-то открытия придут во время вашей работы. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А также всем желающим, у нас есть хорошее приложение для тренировок, в котором разложена вся методика. К этому приложению мы добавляем также Блокнот-шпаргалка, где можно письменно все писать, записывать и совершенствоваться. Всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.